Доброго вечора, я рада вас вітати на черговому засіданні нашого вільного університету Майдан Моніторинг. І, власне, ви знаходитесь в приміщенні громадської організації Майдан Моніторинг і ми ведемо науково-популярні лекції щочетверга на різні теми. І сьогодні в нас в гостях пан Олександр Борисенко, член-кореспондент Академії наук України, відомий геометр, и мы очень рады, что в нас сегодня так і есть, и говорить ми мы сегодня будем про доведение гипотезы Куанкаре, про доведение доведення Григория Перельмана. Как всегда, я вам зроблю коротенький анонс, первой лекции лютого в нас не будет, а потом в нас будет лекция присвящена Дню Женок и Девчат в науке, мы уже это делаем традиционно. И у нас будет в гостях культуролог Ганна Старикова, мы поговорим про образ женщины. А потом мы проведем лекцию, которую мы давно планировали, это лекция про смерть от двух биологов, Костянтина Задорожнього и Ольги Утевской. И закончим мы с лекцией историков, э, с историей, что давненько в нас не бывало историков, мы поговорим про образ манергейма. Это как раз до річниці Финской войны. Поэтому оставайтесь с нами, следуйте за нами на фейсбуке, следуйте на нашем сайте Orbital и, власне, мы работаем для вас. Ну, в общем-то, это лекция, это в, в рамках года, Математика на Украине». Дело в том, что вообще-то Международный день математики объяв... в 2018 году ЮНЕСКО объявила как бы такой день, но этот год даже, ну как бы он не был в Украине, а то был указ президента по этому поводу, она связана с печальным событием, вот был некоторый опрос школьников, он в 85 странах, ПИЗа называется, ну и Украина выглядела, там были 15-летние дети, там была литература, вообще естественно-научная и математика. Ну и по математике особенно выглядели очень плохо. После этого ясно, что это за день не решается. А вообще с Международным годом математики, вот в 2000 году ЮНЕСКО объявила такой год. И я в это время был в Барселоне. И... Там это так активно праздновали, а я был в университете Атоном Барселоны, и вот ехали на машинам цент Барселоны, чтобы праздновать. Ну и я сказал своим таким язычком, ну, говорю, ребята, а вы так празднуете вот, математику, что и работать, заниматься математикой некогда. Но тем не менее это повлияло. Я думаю, а что ж, мы же должны тоже. И я тогда делал доклад на университетском совете. Рапа Иван Евгеньевич спокойный, он как раз тогда создал в журнал, это может самое лучшее дело, которое сделал за все время. И он меня индуцировал в написании статей. С тех пор я как бы ну, занимаюсь популяризацией. Хотя это дело трудное, но тем не менее я считаю необходимое. А теперь мой подход. Ну, вы хорошо, прекрасно знаете, что Сначала математики общались с письмами между собой, потом уже в 19 веке журналы, а потом начали собираться. И вот второй международный математический съезд был в Париже в 1900 году, где выступил с докладом о проблемах Давид Гильберт. Всего он 23 проблемы сформулировал. Но на самой лекции... Это уже в письменном виде. На самой лекции он сформулировал 10 проблем. Вот. И он писал, вообще по этому поводу, я позволю себе процитировать недолго. Вот, он говорил, один старый французский математик сказал, что математическую теорию можно считать совершенной только тогда, когда ты сделал ее настолько ясной, что берешься изложить ее содержание первому встречному. Ну вот я примерно. Не совсем первую встречу, но, тем не менее, попытаюсь это сделать. Но мой подход следующий. Как-то меня 26 февраля, этот день, когда Лобачевский в 1826 году первый раз выступил о Генетре Лобачевску. Ну а ведущие, там ребята, которые кончали хаи. Ну а хаишные ребята были такие, в общем, ну чуть нагловато это сказать вот так. И они говорят, а ты нам как физики, что-нибудь на пальцах покажи, расскажи. Не, говорю, ребята, я должен дать определение точно. Потом уже, вот я буду уже констатировать факты без доказательства. Ну, на этом порешили. И вот такой мой подход будет. По крайней мере, я точно сформулирую, в чем заключается проблема. В и потом уже попробую дать писать как-то ход доказательства это не просто потому что вот я когда сегодня немного смотрел книжку которая у меня тут она этом на которая пишет 568 страниц когда изучали так сказать доказательства хорошо ну и вот собственно я хочу сказать эти два при этом вот решение этих проблем Гильберта в нем приняли участие и харковской математики. Вот, Выдающийся математик Ина Ташберштейн решил вот, 19-ю проблему о регулярности решения, об аналитичности решения эллиптических дифференциальных уравнений. А Вальций Васильевич Погорелов вот, дал окончательное решение. Четвертая проблема Гильберта, кстати, там буквально в прошлом году я написал в Википедии статью по этому поводу, там она со всеми определениями, совсем тот, а до этого просто-напросто нигде не было указано в той же Википедии, что погорело в решении, в английской Википедии просто не было его, по Ну и участвовали в этом решении и Гельфонд, Петровский и другие математики, в решении других проблем как бы российской математики, ну, а тогда мы все назывались советской математикой. Ну и вот, подходил 21 век и думали, а что же передадим, так сказать, какие проблемы передадим 21 веку. Даже по этому поводу где-то в 98 году вышла книга, редакция Арнольда и другие математики выдающиеся, где вышел набор статей, так сказать, о разных проблем. но, несомненно, Охватить сейчас математику, так сказать, какой-то кратким выбором проблем очень трудно. А вот это как возникло? Дело в том, что не так. Перед этим было. чита клею чита дала деньги, и на эти деньги был основан Институт математический институт Клея. И вот 24 мая, вот было такое обсуждение, из которых выделили 7 проблем. И за решение каждой проблемы было, так сказать, миллион долларов этот институт выдавал. Вот они перечислены. Из них вот одна это гипотеза Панкаре. Но прошло уже с той поры вот 20 лет, но на сегодняшний день доказана только гипотеза Панкаре, о которой я буду говорить. И поэтому... Я, хоть это уже и время прошло, но хоть другие еще не решены, новые, то они и говорят, и кроме того, как бы общественное мнение больше интересовалось тем не скандалом, но, в общем, нестандартным ситуацией, которая возникла уже после решения этой проблемы, так сказать. Но мне кажется, что это, а кое-какие вещи принципиальные, я о них скажу уже в конце, если что-то уже будет все существенно сказано тут. Ну вот здесь формулировка, но я ее пропускаю, потому что, потому что это будет сейчас нет у меня всех данных. Обернемся назад. То, как ни странно, аналоги этих теорем для n больше на 5 доказано с мейлом в 60 году, а для n равно 4 фридмана в 82-м году они получены. Получили Крылцевскую премию. А вот размер на 3, вот она была, так сказать, очень... Не поддавалась. Не поддавалась. Эту проблему поставил в 1904 году Панкаре. Сначала в 1900 году он поставил, но только по-другому он не поставил, чем окончательно. А потом сам нашел пример, что это неверно, то, что он сформулировал. 1900 году. И, в общем, окончательная проблема была сформулирована в 1904 году. Ну, это сразу, если решение, скажем, тогда Перельман опубликовал три припринта подряд в 2002, 2003, 2003 2004 году. У меня было с этим такое, как бы отношение к этой проблеме ситуация. Я в 2004 году поехал на полгода в Валенсию, визитным профессор Ну, как раз в 2004 году вышел третий приприн. Ну, я со своими коллегами, и причем я поехал в марте, потом все лето было. Ну, ну как-то вот было желание, семинар, чтобы эти работы разобрать. Но это не совсем удалось, а вышло по-другому. Вышло по-другому, что мне пришлось Сначала полностью самому прочитать 17 лекций. Причем это было немножко трудно в каком смысле. Ну, во-первых, я далеки был от того материала, который использовал. Значит, сначала я определил, что надо знать, изучал это, это рассказывал. И так каждую среду в течение, ну, четырех месяцев. Это... И учитывая что английский, я тоже только, в общем, только-только выучил перед этим. Ну и, и в результате потом эти лекции, так сказать, вот они были, они зап... Зап... я писал по-английски, они... это зиру вариант, они потом правили и сами писали мои лекции, и в результате это было, ну, наверное, первое такое изложение популярное, так сказать. Ну и потом я опубликовал в этом популярную статью, как раз университете, там будут потом координаты. Ну вот решил Перельман. Я хочу сказать несколько слов о Перельмане. Перельман вообще связан с Харьковом Веллотовском. Он из нашей школы, в которой основатель был Александр Данилович Александров, который был учитель Погорелова Алексея Васильевича. И, кстати, де юре Перельман был в аспирантуре у Александра Даниловича. Он как раз вернулся Новосибирска в Санкт-Петербург, но кандидатскую тему не он давал, и такое текущее тот был Бурага руководил, так сказать. Вот, Юрий Дмитриевич. Хорошо. Первое. Свои первые работы он опубликовал в Харькове. На карте геометрии издавался вот украинский метрический сборник и первые свои две работы он опубликовал в Харькове, так сказать. Дальше с ним он вот, вот они, это сказать, они все ловых поверхности, это не связано с этой тематикой. Потом с ним встречались, а вот тут есть уже, во что школы проводились, это сказать. Ну что можно сказать? Он был немножко, вот как раз мои аспиранты, они были такие языкаты, и они его поднимали на, на ну так по-доброму, но нашел, он не мод... социальный опыт у него был маленький, и это я сказал бы сказалось на некоторых будущих событиях. Ну и кроме того, мой аспирант Юрий Николаевский, так сказать, защищался кандидатскую с ним на одном совете, один в час, потому что в Харькове тогда не было советов, один в час защищался, один три часа, так сказать, дня в Санкт-Петербурге, в Санкт-Петербургское отделение математического института Стеклова. Вот. Но потом он он поехал на Поздок, он в институте Куранта. Но, несомненно, я вот не могу точно сказать, или Ричард Хамильтон, я о нем скажу потом, он будет нас встречаться, или он сюда приезжал в лекции, или он ездил в Беркли, скорее всего, в Беркли. И там он более подробно узнал о той проблеме, которая стояла, потому что перед этим 20 лет в этом направлении работал Ричард Хамильтон. И в некотором важном частном случае он доказал гипотезу Панкаре. Я это сформулирую потом. Ну а вот дальше, вот там будет разговор и, про и гипотеза Терсона. Уильям Терсон это американский математик, так сказать. К сожалению, он умер уже в 2012 году. Ну, который вот сформулировал более общую проблему, которую тоже решил Перельман, а частным случаем, который является ипотеза Панкаре. О чем она будет вот разговаривать? И когда он был там, в этом, вот, он понял, что, и я скажу, в каком месте, та школа, а было много учеников Хамильтона, не могли пробиться через одно место существенное. И, и как потом... Говорил Хамильтон. Дело в том, что Александр Данилович ну, создал, так, есть такие Александровские пространства, геометрию. Он Говорит, если бы я знал те теоремы, которые знал Перельман из той школы, сказать, то я бы тоже решил бы до конца эту задачу. Ну, а потом, как это встретил э, Хамильтон, когда докладывал, так сказать, уже результаты вот это другой вопрос, и это тоже, наверное, сказалось на решении Панкаре. Ну а теперь за определением. Ну, я начну с элементарно, как я и обещал, так сказать, в свое время этим ребятами скорее. Ну хорошо, вот, вот два треугольника, да, начнем с простого, чтобы было как-то равными, когда их можно совместить движением на плоскости, да, а уже... Вон там два-три другие треугольника, вот они не равные, они нельзя совместить движение. Вот если движением, то как бы вот такие треугольники равные. Да? А вот если более общие, так сказать, вот линейные есть преобразования, там любые два треугольника равные, которые называются афинными, так сказать. Вот, когда координаты меняются линейно. Да? Ну, потом есть проективные. А мы будем рассматривать более общее отношение к летности. Это называется гомеоморфизмом. Давайте дадим определение. Пусть x и y, два множества в этом пространстве, да? задано отображение одно множество на другое. Причем какое отображение? Взаимно-однозначное, то есть с различной точки в различные. Отображение непрерывно, то есть близкие точки переходят в близкие. Обратное отображение тоже непрерывно, это существенно. Тогда множество гомеоморфное отображение называется гомеоморфизмом. И тогда равными считаются фигуры, которые гомеоморфны между собой. Другое определение равенства. Вот, в частности, ну вот мы проекции полусферы открытой на открытый круг, да, вот гомеоморфизм задается ортогональной проекцией. Автогональной проекцией. А вот отображение вот так задается просто чего? Вот пол, полусегмента да? 0,2π на окружность, то это отображение взаимно однозначное. F непрерывно, потому что функции непрерывны. А обратно не, не является непрерывным, потому что вот если мы там возьмем близкие точки к черной точке, то они перейдут в очень далекие точки, так сказать. Вот, ну, в частности, это сфера и Тор не между собой. Тоже, так сказать. Вот. Ну, а дальше мы поговорим. Ну, если возьмем клуб и сферу, стандартную сферу, то вот задано, и поместим цент сферы в цент клуба, и вот такое отображение, что проводим лучи из центра, что они Отображение взаимооднозначное, ясно из общих соображений, так что оно непрерывное и обратное непрерывное. Это, так сказать, все легко можно оценить, но это и так видно и наивно прямо. Вот. Давайте теперь войдем, введем другое определение. И также мы здесь. Ну а что многообразие? Я сейчас буду брать точки в эпридом пространстве, хотя это можно задавать абстрактно, но тем не менее, чтобы было более наглядно. Многообразие называется множество точек в эпридом пространстве да? произвольной размерности, что и в каждой точке есть окрестность гамемортная шара. Внутренности шара. Конечно, в одномерном случае этот шар это интервал открытый, в двумерном это внутренность круга единичного. Ну и так дальше, трехмерно, внутренности трехмерного шара. Вот. Ну вот давайте, если примеры, вот этот нижний пример, да, так сказать, вот этот, это не будет одномерным многообразием, да, так сказать, но это понятно, если гамеморфно должно быть круто, когда мы выбросим одну точку у нас на, на этом, три листика я назову, будет три связанных компонента, да, а если бы на гомеморфный круг то вот, а таких компоненты 2 появилось И так это не многообразие Оказывается в двумерном случае Этот вопрос ну, решается достаточно просто Вот если берем компактное многообразие Я сейчас дам определение Ну вот в нашем примере Только, только окружность будет И не компактная То есть гомеморфная окружности Любое, любое гомеморфное окружности И все, компактное многообразие И гомеморфное Прямой это некомпактное многообразие. Определение компактное многообразие. Вот если мы покроем это многообразие от каждой точки, возьмем окрестность гомеоморфный интервал и столько возьмем так, чтобы оно покрывало все наше многообразие. Это не только одномерный случай. Но интервалу в одномерном, кругами в двумерном и так далее. И в n-мерном это внутренности n-мерного шара. И вот все точки покрыты. А теперь хотим выбрать так, чтобы осталось их как бы меньше всего. Да? Но, но тем не менее, каждая точка к чему-то принадлежала. Но если из любого покрытия многообразия можно выбрать конечное, это такое многообразие называется компактным. Вот в данном случае S1 окружность компактная, прямая некомпактное многообразие. Вот. Ну, я уже определение дал, так сказать, многообразие, вот, ну, примеры двумерных многообразие, да, допустим, ТОР. Но с другой стороны его можно задать абстрактно, это многообразие, не обязательно считать как множество точек. Вот взяли квадрат, да, и вот отождествили на противоположных сторонах точки, да, П3СКУ3, П4СКУ4 и так далее, аналогично другие. То в результате мы все... Важно, что сделали отождествление. Пусть оно будет такой квадрат, но те точки считаем за одну точку. Да, вот это получим Тор. тор. Вот. Ну, в частности, это у нас иориентированная поверхность, да, которая называется листом Мюблеса. Только здесь точки отождествляются по-другому. Да? Здесь точки отождествляются... По-другому, вот если у нас отождествлялись точки, лежавшие на одной параллельной прямой, вот эти стороны P1 и P2 мы Q1, Q2 отождествляем. Но видите, точка P1 с Q1, P2 с Q2. Если бы отождествили P1 с Q2, а P2 с Q1, то у нас бы получился цилинд. А вот по такому это лист Мёбиуса. Ну, Лисмёбиуса, вот это, вы знаете, не неориентируемая поверхность. Если я возьму среднюю линию лату и проведу нормаль, и пронесу нормаль до средней линии, то я приду в ту же точку, но только с противоположным направлением. Вот она здесь представлена. Это не неориентируемая, но граница, тут так же, как и цилиндра, две компоненты окружности, две окружности граница. а здесь Одна окружность только. Одна окружность является границей. Ну вот, ну теперь возникает естественный вопрос. А какие... Мы сейчас ограничимся компактными многообразиями. Какие будут классификации двумерных компактных многообразий? Это сделано в конце XIX века, в общем. И вот она формировка этой теоремы что любая компактная либо сфера с П ручками, либо сфера с кульстамиобласа. Причем сферы с ручками не гономорны сферы сфером ситамиобраза, так как второй тип поверхности образует неориентируемый. Но и сферы с различным числом ручек и различным числом листамиобласа также негамиморфны между собой. Ну вот сейчас будет, э, как получается, я, я формулировка была как бы впереди. Как получается эти поверхности, да? Мы берем сферу, вырезаем с ней круг на этой поверхности, ну, область на кругу, и берем что? Тор. И с него тоже вырезаем круг. Вот у нас были торы. И там, и там граничная окружность. И вот мы склеиваем по граничной окружности. То есть что значит? Задается гомомерфиз одной окружности на другой и точки, соответствующие по гаммоморфизму, отождествляются. Ну а вот если, так сказать, в натуре, вот мы так считаем, вот как сферы вот, с ручками, да, вот это тоже сфера с тремя ручками слева, вот так она. Но у нас еще будет, как бы в такой форме даже лучше, это связанная сумма фактически торов. Вот мы возьмем сначала первые два тора, да, два тора возьмем и вы, вы, вырежем у каждого круг. круг, у нас граница окружности, и, и возьмем их, склеим по граничной окружности. Получится сфера с, дву, с двумя ручками. Ну а вот то, что нарисовано, это наоборот. Если связанная сумма двух торов будет. А то, что нарисовано, будет сфера с тремя ручками. Если мы теперь еще вырежем круг и по третьей под, по, подклеим ручку, а ручка это торс, с которого выброшено, выброшен круг, вот мы получаем сферы с выручками Так вот, эти поверхности ориентируемые. Так а теперь другой класс поверхностей. Сферы с... с листами мёблиуса. Конструкция такая же самая, так сказать. Но что вопрос, что подклеиваем. У нас есть Сфера, вырезаем снова круг, получаем границу гомиморфной окружности, но в листе обласа тоже граница окружность. И прикле... оточисляем гомиморфизмом эти две окружности. И получим сфера с одним листом мебласа. Это есть вообще говоря, проективная плоскость. Это будет то же самое, если мы, то, что я сказал здесь, это то же самое, если я возьму открытую полусферу, открытую полусферу. И вот там проведу на этой граничной окружности диаметры через центр. У нас диаметральные точки противоположные отождествим. И вот этой поверхности есть сфера с одним листом области или противная плоскость. Это есть вот вот это, что нарисовано, это есть вот противная плоскость. Дело в том, что неориентируемые поверхности, их, их нельзя вложить трехмерное пространство, то есть без самопересечений. И вот это вот такая поверхность боя, вот, так сказать, она, вот такая она, так сказать, вот. Вот. Потому что она не, несомненно, самопересечением, потому что не ориентируем поверхности, трехмерное пространство без самопересечений, их нельзя вложить. Вот. Хорошо. Ну, а сфера с двумя листами это вот как раз бутылка клеена, ну, вот ее более, как бы, проще, ну, реализовывается. Ясно, у вас есть когда листик, листик, когда у вас есть, да, вы его вот так отождествили, вы получили цилиндр. А чтобы получить бутылку клеена, надо вот эту точку на этой образующей, надо отождествить с точкой, лежащей на противоположной образующей. Поэтому мы должны перегнуть вот дырку и туда я засунуть, чтобы те точки, которые оточисляются, были рядом. Вот поэтому вот такая поверхность. Итак, мы вот описали полностью все компактные двумерные поверхности. Хочу заметить, прежде чем перейти еще к новому определению, после которой можно сформулировать теорему гипотезу Панкаре. Дело в следующем, что если вы берете на каждой из этих поверхностей, которых вот я только что описал, можно задать метрику постоянной гаусовой кривизны. Что такое гаусовой кривизны, я дам краткое определение потом. Вот. Вот. На каждой. Вот только на сфере флективной плоскости. Это положительные кривизны. Кстати, у сферы радиуса r кривизна Гаусова это единица на r квадрат. А вот и плоскости кривизна нулю. А вот если цилинд возьмете, его тоже кривизна нулю, хотя форма его как поверхности в двумерном пространстве. На торе и бутылке клеена можно задать нулевую гаузу кривизну, а на всех остальных поверхностях на всех сфера с ручками, сфера с листами Мебуса, но уже другого, где больше, так сказать, род поверхности, можно задать постоянную отрицательную кривизну. Вот. Хорошо, вот так. Дальше нас, когда дело дойдет, я напомню еще раз. То есть скажу да, на определение гауссовой кривизны. А сейчас дам еще одно понятие, которое нам необходимо для формировки гипотезы Панкаре. Ну, во-первых, что такое петля, тут как бы мы не дали. Это берется окружность, или лучше даже не окружность, а что, мы берем просто-напросто отрезок отрезок и вот у нас многообразие какое-то есть. Ну, давайте даже на плоскости, это пока что. Это непрерывное отображение, этой отрезка сейчас я пока говорю о плоскости так, что концы отрезка переходят в одну и ту же точку. В одной и ту же точке. Это есть петля. Другое дело, как множество точек, петля может, ну вот есть кривая пиана, она может заполнять образ вот этого отрезка непрерывный, может быть целый квадрат, так сказать. Но тем не менее это петля. Это петля, вот хотя ее, так сказать, вот так. Кстати, об этом скорее лучше говорить. Две петли гомотопные, если их можно непрерывно стянуть одну в другую, перетянуть. Вот. Вот в частности, давайте посмотрим на Тор. Вот одна петля, вот S1, да, она стягивается в точку, да. И причем как стягивается? Надо стягивать по поверхности, с нее не уходи. Она стягивается в точку, такая петля называется тривиальная. А вот другая петля, вот там S2 у нас, да, она, она не стягивается в точку. Она не петля, вот так сказать. Так вот можно петли, петли можно умножать, можно умножать. Вот я сначала две петли умножаю, если я прошел по одной, то если t здесь у нас параметр t от нуля до единицы меняется на вот этом отрезке то теперь, если мы за половину времени одну петлю пройдем, потом за следующую половину времени вторую, и получим новую петлю, которая называется произведением. Если я прохожу петлю вот так, а первоначально, а вторую в обратном направлении, то получится обратная петля. И вот я теперь рассматриваю не петли, а классы гомотопных петель. Они образуют фундаментальную группу. Другое дело, то, что на плоскости все петли стягиваются в точку, все они гомотопны нулю, но на других поверхностях это не так. И в частности... На, да, На это, это, других поверхностях это не так. В частности, на торе, и даже в более простой случай, если мы возьмем цилиндр, да, то на цилиндре, ну вот мы так сказать, вот, вот эта петля, она не стягивается в точку. А значит, тогда и фундаментальная группа будет нетривиальна, даже в этом случае. Хочу заметить, и это очень важно в каком-то смысле. А что же гипотеза Панкаре в двумерном случае? Ну, в двумерном случае это вопрос как бы... Теперь мы можем сформулировать, так сказать, уже гипотезу Панкаре. Верно ли? Что компактное... Ах, трехмерное многообразие еще нет. Хорошо, подожду. Веду трехмерное многообразие. Примеры, по крайней мере, какие-то, чтобы были. Ну вот, двумерный тор можно получить из квадрата, отождествив его стороны следующим образом. У нас уже было. А трехмерный тор можно получить аналогично из куба, отождествив противоположные грани. Вот таким же образом проводим, да, прямые перпендикулярные двум и вот так от Точки, которые пересекаются разные грани, я считаю за одну. Это будет трехмерный Тор. Но ну, то, что в него... Э, э, вернемся, Я хочу заметить, что вот тут... Мы, кстати, э, трехмерный... Вот есть Тор. А... возьмем теперь с внутренности его. Это полнотория, да? Полнотория. Это тоже трехмерное многообразие, только с границей. А то, что внутри, это трехмерное многообразие. В каждой точке есть область гомиморфная трехмерному шару. Так вот, если на самом Торе с S1 петля не стягивается в точку, а если уже полноторе возьмем, да, сказать, то эта петля стягивается в точку. Уже вот на таком. Но это многообразие с краем. А нас интересует многообразие без края. Ну вот один пример. такого вот мы получили. Да? Теперь я хочу другой, но, ну, по крайней мере, сферы. Дело в том, что давайте возьмем два круга. А Неграничная окружность и там, и там. Каждый круг в полусфере, и один за границей, и второй. А потом мы склеим эти две полусферы и получаем что, двумерную сферу. Двумерную сферу. Или это множество точек, координаты которых доверяются с кого-то единицы. Совершенно аналогичным образом мы положим получить геометрическое соображение и трехмерную сферу. Берем два трехмерных шара трехмерных шара сграничные, окружной, с границей двумерная сфера. И совершенно так же склеим эти двумерные сферы, получим трехмерный тор. Трехмерную сферу. Вот есть примеры два примера, по крайней мере, трехмерных наобразий компактных, один тривиальный, в некотором смысле вот сфера S3 и, и сфера S3 односвязная, не все петли стягиваются в точку, и тот, который вот мы показывали, какие петли то. Так ну, и после этого мы можем сформулировать то пусть Пусим-3 компактная трехмерная односвязное многообразие. То есть любая петля стягивается в точку. Верно что это многообразие гомеморф трехмерной сфере? Вот, собственно, это есть гипотеза Панкаре, которая была им сформулирована в 1904 году. Теперь вернемся как бы к двумерному случаю. А что в двумерном случае? Ну вот из всех... Перечисленных поверхностей сферы с ручками и сферы с кулистами мебруса, единственная односвязная поверхность это будет двумерная сфера. Все остальные поверхности будут неодносвязны. То есть вот единственная. И поэтому естественный вопрос возникает, так сказать, а что будет в трехмерном случае? И причем, ну тут, возможно, есть еще и следующая заинтересованность. Ну, а что наше, так сказать, объемлющее пространство, в котором живем? Ну, пространственная компонент — это трехмерное многообразие, да? Трехмерное многообразие. Ну, есть временное, тогда 104, но давайте пространственные компоненты. А какого наш мир, так сказать? Это все зависит от распределения масс. Там, если плотность больше чего-то или меньше чего-то. Но, тем не менее, если проверять... Какое многообразие, Это все-таки первое по петлям. Это как бы можно как-то проследить, правда же? Там по разные соображения, так сказать. Тут. Это индуцировало, так сказать, ну тоже в, в решении проблемы. Но ну, и им занимались этой проблемой, занимались в течение всего. Это нельзя сказать, что перемана началась. Классификация трехмерных многообразий, она есть разная, занимались, так сказать. И постепенно... Ну, так сказать, углубляясь, понимали, начинали понимать смысл, как они устроены. И есть разные классификации. Так. Вот. Ну, теперь я вот вернусь. Вот если вот в трехмерном случае у нас есть как бы.. Мы сейчас рассматриваем не просто как многообразие, а как, скорее как риммановое, то есть на, как многообразие, на котором есть еще способ мерить метрику и регулярным образом. То в эвклидовом пространстве, на, в этих двумерных многообразиях, я уже говорил, можно задать... Какие есть однородные метрики? Ну вот эти три. Сфера, да, которая постоянно положительная. Метрика нулевой кривизны. Метрика отрицательной кривизны. Ну а теперь если на компактных поверхностях, то я уже это говорил, на сфере проективной плоскости постоянно положительной, то есть можно задать однородную метрику такую. На, на торе и Бутылка Клейна можно задать плоскую метрику, то есть она локально из плоскости, то есть геометрия такая локально, как на плоскости, локально. И постоянные отрицательные кривизны на всех остальных компактных двумерных поверхностях. Как они задаются? Фактически, как получить эту метрику? Нужно в плоскости Лобачевского задать правильный наугольник для ориентируемого случая, для ориентирующих поверхности 4П наугольник, из, из ну, пространства Лобачевского. Ну, потому что в пространстве Лобачевского вы, есть правильный наугольник, правильный, в котором сумма углов всех углов вот этих равна 2π. Поэтому специальным образом склеивая точность в стороны, так сказать, мы получим а все вершины этого наугольника соберутся в одну точку. А чтобы она была хорошая вершина, сумма этих углов равняется 2π. Но в Клидовом такое нет, мы знаем сумму углов. Треугольник, многоугольник, π умножен на n минус 2, а у Лобачевского другая геометрия, поэтому вот, когда мы специальным образом отождествим эти стороны, мы получим именно сферы с первыми. Другим способом отождествим два кумноугольника, так сказать, там уже то, то получим сферы с кулистами образом, так сказать. То есть это действительно на каждом компактном двумерном лообразии можно задать однородную метрику. Однородную метрику. И сейчас мы давайте даже ориентируемый случай больше, но на сфере именно можно задать положение кривизны. Вот. И в некотором смысле вот та же идея, которая появилась в решении этой задачи, это как раз связано не с Хамильтоном, а 20 лет. Связано со следующим образом фактически, я так скажу грубо, а потом уже будет точнее. Вот вы взяли это многообразие компактное задали метрику, и задали способ, как она изменяется. И она не может произвольно изменяться, она будет зависеть от того, какое это многообразие. Если и вот вы, если вы вот изменяете, знаете, что это многообразие вот ваше двумерное. Но если тот задав сначала произвольную, она в конце концов придет к метрике постоянной положительной кривизны. Конечно, после некоторых, ну, там может в точку вот у нас это будет. Но если я раздувать так, чтобы объем остался сохранение, то метрика постоянной, положительной кривизны, так сказать. Надо и она не получится на Торе, если, да, какой вы задали тот, она, наоборот, придет к нулевой кривизне, волей-неволей. И вот, собственно, вот, коли на двумерных случаях так, а почему бы это, это не использовать в трехмерной ситуации? Вот. В трехмерной ситуации вообще есть не три, а восемь однородных многообразий. Три, а восемь однородных. Ну, я грубо скажу, что ну, в окрестности каждой точки что значит, однородное пространство. Метрика одинаковая, да, есть некое движение, которое. Вы тот кусочек и тот кусочек, вы их вырежете с нее, как бы вы не отличите, метрика одинаковая Все, если муха там, так сказать, трехмерная, это что-то она не отличит их, вот. Ну и мы прежде всего сейчас. На односвязанном многообразии нас интересует, И для каждой такой геометрии существует трехмерное компактное многообразие, на котором она задается. Вот та же плоская метрика, вот в двумерном случае, есть на эвклидовой плоскости, да, задается, и на, ТО, и на торе задается, на, на цилиндре тоже та же плоская метрика, но они не компактные. А вот тор, да, это компактный, на нем задается метрика нулевой, ну, при да, тут и есть некоторое, что она действительно, я не буду так сказать, описывать эти пространства, то, что время достаточно ограничено. Ну, вот то, что 8 однородных, таких это вообще результат бианки, другое дело. В чем гипотеза Терстена? Гипотеза Терстена заключается в следующем. Вот если в двумерном случае на каждом многообразии задается одна из однородных метрик, да, то ну, там ясно, там постоянные кривизны. Но в трехмерном случае, чтобы постоянные кривизны, которые я тоже сформулирую определение, это не так. Но Поэтому можно ли разрезать любое компактное многообразие на куски, на каждом из которых, там торами, допустим, разрезать, можно задать одну, из одно... задать одну из однородных метрик. В этом заключается гипотеза Терстана. Одну из этих однородных метрик, которая ограничена, за границей ограничена вот этими торами, но они торы, которые не сжимающиеся торы, так сказать. То есть их фундаментальная группа там, в том многообразии, учитывая, что петли могут во всем. Там тогообразие такая же, как просто отдельно взятый тор. Так, нам больше его не надо. Это. Хорошо, пойдем дальше. Вот это есть эпизодотерстно. И это, собственно, тоже решил Перельман. Но я вот что скажу. А теперь о методах. В крайнем случае я уже как бы сказал какие-то общие слова. Сначала я скажу о некотором аналитическом аппарате, который для поднообразия в не только в эвклидовом пространстве, а по... и это первый поток, который, собственно, был введен, и он введен раньше, чем поток и речифлоу. Это был введен в 1978 году в Бреке. Я почему о нем хочу сказать, потому что ну, о нем, вот вы. Легче нам будет видеть проблемы, которые могут возникать в том сложном виде, который нам труднее, так сказать, абстрагироваться. Но будет аналогия. Ну хорошо, ну первое. Ну вот кривизна прямой. Вот она определение кривизны. То есть, что мы взяли полукасательный в близких точках, углу Угол ними дельтаты, поделили на длину кривой, предел отношения, если он существует, это кривизна. Ну, мы одну точку Т нулевое, вот там нас точка, так сказать, вот к ней устремляем то, Если предел существует, это кривизна. Ну ясно, что кривизна прямой равняется нулю. Вот. А кривизна трудности радиуса r равняется этому. Если r стремится к нулю, то кривизна бесконечности. Да, и наоборот, так сказать. Если r стремится бесконечности, то кривизна к нулю. Так вот, бреке. В 1978 году тот уже ввел так называемые потоки кривизны. Вот у нас есть радиус вектор кривой, да, вот есть у нас криво. Сейчас я о кривой даже говорю. Пока что регулярная кривая, то есть касатель есть. Вот ее радиус вектор меняется так. Это радиус вектор. DRPDT равняется КН. А, вот. И теперь вот взяли какую-то кривую и начинаем действовать дальше, да? Как кривая может, деформируется как -то. Сейчас я плоскую кривую. Ну вот, если кривая ориентирована, загнута, да, вот куда нормально вот так сказать, и куда кривизна, вот у нас, вот этот вектор КН, вот такие направления, то в двумынной ситуации вот выходит такая ситуация, что вот то, что где было сюда вогнутое, то есть она туда расправляется, а где тут вот, то она сюда идет. И в конце концов, какая бы ни была сложная кривая, какая бы она, ну, так сказать, черт знает как, это, ну, я даже... Вот, тут оно не ссыпается, это я, рассказать сказать, тут... Она, становится распрямляется, в конце концов становится выпуклой, это теорема, кстати, Гейджи и Хамильтон доказали в 1982 году. Она становится выпуклой, а потом она в точку слопывается. Но дело в том, что берут не этот поток, а чуть исправляют, чуть-чуть там это так сказать, так, чтобы все время сохранялась площадь ограниченная. То тогда... То есть объем все время, площадь сохраняется. Это не принципиально, но тот тогда вот эта кривая, которая будет, сходится к окружности, причем с большими производными, так сказать. Вот Это бесконечность, так сказать. То есть, или, как говорится, а если этим, вот тут, то это, ну, назовем это, чтобы стремиться в точку, но в круглую точку. Ну, в этом смысле, как я сказал, это круглая точка. Когда мы дивитацию делаем, как бы растяжение, чтобы объем сохранялся все время, чтобы площадь сохранялась, то оказывается, вот оно, так сказать. Ну, ну, вот так. Кстати, замечу, первая, может, публикация про минфлоу, она так как бы стандартная, была в 1952 году, и знаете, не, ну не так, не мыпится на это, металлурги. В них обжигание металла, там вот эта линия обжига, как раз меняется по этому закону. Дальше, вот когда идет пожар, ну, нормально, без лишних, там, ну, внешних условий, а вот пожар, и вот идет по земле, так сказать, то кривая, по которому, вот, меняется линия, да, вот она, как раз эту минфлоу. Кстати, он употребляется при обработке изображений. Дело в том, что, тут ну, бывают они такие мутные, неконкретные, там, с многими... Ну, дефектом или как, ну, я назову шумы, я не знаю как-то, ну, такие нечеткие, да? А чем отличается? Если пока все хорошо, регулярно-то, как бы, аналитичность увеличивается при, ну, как в уравнение уравнении, другое дело, это в этом уравнении теплопроводности, да? Вот, и тут, если пока оно регулярное, другое дело, что это уравнение нелинейные и тут у нас могут возникать проблемы, которых я пойду дальше, так сказать. Вот. Хорошо, пойдем дальше. А теперь поверхности. Ну, поверхности, естественно, не кривизну брать, а нормальную кривизну. Ну что, мы берем точку и проводим нормальные сечения. Да, через точку, через нормальные касательно, их много. Но есть сечения плоской кривые. Их есть и кривизны, которые называются нормальные кривизны. Есть наибольшая и, на, и наименьшая кривизна, да? Это К1 и К2. Ну вот эта и сумма будет средняя кривизна. А произведение как раз вот то, что у нас будет, так сказать, нужно, это будет гаусовая кривизна, которая нам встретится дальше. Вот. Кстати, вот в этом смысле, если средняя кривизна сферы будет единица на R, да, сверх... кривизна цилиндра единица на 2r. Да, то, что одна главная кривизна нулю, а вторая единица на r. полусума будет такая. Так вот, и для поверхности рассматривается такой поток же, такой же, только тот. Ну, среднекривизной. Или и других размерностей. Здесь уже, уже в прихмерном пространстве может возникнуть проблема. И если это очень узко, да, а. Ну, гантель такая, там на большие, а тут ручка узкая, так сказать. Вот такая. То когда начнет идти, вот вектор средней вот там возле той кривой, он направлен в середину, да, и она может быстрее Оп. слопнуться, и появится особенность. Вот появится особенность, да, уже поверхность. Что значит особенность? Это значит, в средней там бесконечность будет. А значит, уже не продолжаем такое мнение поток Дальше уже нельзя продолжить, это особенности. Другое дело, как разрешение особенностей, Ну тут я не буду, важно, что вот такая проблема. Кстати, а если поверхность будет выпуклая, то она вся в точку, вот так, как у нас было для той кривой, ну, и причем это в, раз, в любой размерности, гиперповерхность выпуклая, и вот там среднюю кривую, ну, то она в точку, причем в круглую точку. Кстати, это результат примерно уисканно той же шары 82 -го года. Хорошо, ну вот я, ну, теперь я хочу перейти к тому, что называется речефлоу. Но если у нас кривая, одномерная, то на ней как бы, ну, один параметр, S, да, определяет, И вот если бы такая нульмерная муха у нас лазила, ну, вот сколько она прошла, S, да, так сказать, длина дуги этой. Ясно, что даже на плоскости мы, чтобы мерить расстояние, нам ничего, так сказать, это мало. она нужна, по крайней мере, вот вот такая матрица, три числа, да? Причем это положительная определенность. Ну, причем тогда это дает нам мерить скалярную кривизну, ну, скалядное произведение, ну, а если возьмем А на А, то это квадрат длины вектора, да, это я взял вектор, это сказать. Но если у нас вектор, это мы можем есть касательный вектор кривой на плоскости, да, то мерить длину кривой, так сказать, мы уже с помощью этого можем. Но это должно быть в каждой точке, да? у нас быть такое же идет, или в то, что мы называем заданная метрика. Так вот, если двумерное риманово вот она в каждой точке вот свое живет, да, так сказать, свое. Если на плоскости, ну тоже на плоскости, можно разные координаты выбрать, да. Если вы берете стандартные координаты, тогда G1, 1, 1, единица, g 2 2, остальные нули. А если полярные координаты, то уже будут переменные, да, так сказать. Тем не менее, вы можете и полярные координаты координатах мерить. А это на двумерном ремногообразии, вот задается метрика двумерная. То есть мы можем мерить вот такие длинные кривые. И там же, с одной стороны, вот если поверхность, ну, пусть она будет даже в экридном пространстве, но тут уже другое, нас интересует метрика, другой поток, другой поток. Гаусовая кривизна. Кстати, гаусовая кривизна можно определить следующим образом, следующим образом. Вот, нет, нет, дальше у нас было, там треугольники. Нет. А? нет. Нету? У -у -у. Хорошо. Тогда, а, значит, это я писал просто. Да. Тогда в виде очень просто можно определить. Вот у нас действительно некоторые многообразие, на котором можно мерить расстояние, углы, то вот точки, как мы определяем гаусовую крезную, Берем треугольник, который содержит. содержит. Вот и углы мы померяем эти, альфа, бета и гамма. Считайте это себе, что поверхность в трехмерном пространстве, это не важно. Вообще-то я любую метку Римману можно рассмотреть как поверхность в эукридном пространстве достаточно большой размерности. Поэтому такая аналогия вполне достаточно. Это как раз теремонеша в общем случае, который тут. Померили углы, берем теперь альфа плюс бета плюс гамма минус пи. Ну, ясно, этот кусок имеет площадь, дельта Если предел отношения существует при тем, когда вот треугольник к точке, да, то это и называется гауссовая кривизна. Это для двумерного случая. И вот мы теперь вот взяли на поверхности любую метрику и потом заставляем ее меняться по вот такому закону. По вот такому закону. Но в двумерном случае, еще будет, я уже вот сказал, что если поверхность такого рода, вот я разделил, да, одна станет в пределе, ну, после некоторых преобразований, там, которые, похоже, видят. Вот, наоборот, это на сфере, да, сфере. Вот она меняется, она в точку. Так же сама в точку, потому что положительная кривизна. Ну, там же вы видели, же йод минус два ири сказать, она в точку, но причем круглую точку. Если я буду, ведь в сфере что метрика есть площадь, да, и я, я под другую, чуть-чуть формулу изменю, так сказать, но это не столь... то есть каждый раз я как бы э -э математику делаю, чтобы объем остался все время, то какую бы я ни взял метрику, вот скажем, она была положительной кривизной, гаусса кривизна положительная, то она в конце концов сойдется до круглой сферы. До, до точки, а если я растягиваю, то вот она сойдется до вот той круглой сферы, а, которая стоит все же самой, так сказать, ну, чтобы... до круглой сферы. Вот. Хорошо. А если у нас многомерное, трехмерное многообразие, да? Там же не одна кривизна гауссовая. Там фактически для каждого направления есть своя гаусовая кривизна, да? Для, для каждой двумерной плоскости есть гаусовая кривизна. Ну, берется следующее, так сказать. Вот если я взял направление, в двумерном случае, пусть это Е1 в касательном пространстве, остаются еще две, два направления. Тут Е2, ортогональные, Е3. Так вот, кривизна речи вот в этом направлении Е1, это сумма... Гауссовый кривиз в направлении Е1, Е2 вдоль этой плоскости, плюс вдоль плоскости Е1, Е3. Это сумма, так сказать. И вот это есть кривизна ричи в данном направлении. Ее можно описать как и метрику с помощью тензора, который называется тензором ричи. Вот это и риот. И вот уже как раз Хамильтон ввел вот это и, это и есть поток. Ричи флоу. Ну, потоки ричи. Была какая-то метрика, она начинает тут вот, меняться. Да? Сначала она была регулярная, все идет хорошо, доказывается, что есть решение, и наоборот, даже все стоит а, ну, це бесконечность наверняка и аналитичность, по-моему, так сказать. Вот. Метрика меняется на поверхности, но вот мы уже на сфере показали. Но там же, как и вот Минфлоу, мы показали, да, такая там вот особенность. Но тут образно то же самое возникает, что особенность. То есть кривизнаричие по какому направлению становится бесконечной просто, да? Она бесконечной становится. Хотя вообще говоря, вот эти потоки, наоборот, вы взяли метрику, какая она угодная, но она вот как тепло как тепло, если вы взяли там ограниченный кусок, да, там, ну, однородный металл, и вот в разных точках разная температура была, а потом она выравнивается. Но дело в том, что это уравнение линейное. А здесь, да, она расползается в кривизны, в разных точках разные, но они под давлением под этим, они как-то становятся более однородными, но тем не менее, Могут возникать особенности в силу нелинейности, где вот эта кривизна становится бесконечностью. Вот особое то, то. Вот И мы тут так это называли. Ну вот так примерно, вот в том направлении некоторые кривизна нулю, вот это нарисовано. И вот мы подошли к тому месту, где Хамильтон, так сказать, вот его не пробил. И э, вот я эту фразу проводил что если я знал те теоремы, которые из школы, ну, из школы Александрова, то я бы и сам бы так сказать, пробил. Дело в том, что он 20 лет занимался, он там развил большую теорию. И в частности, если он доказал такую теорему, вот с трехмерным на котором, ну я сейчас частный случай возьму, призна речи, вот так, как я ее определил, да, мы берем по каждой двумя нулям, положительно. Тогда. Оно все в точку. Но если мы делаем дилетацию, то есть так все время гомотетию гомотети, метрики, то же самое, чтобы ее объем оставался, площадь же тоже вводится на трехмерном многообразии, чтобы, ну только трехмерная площадь, да, но мы бы назад объем в тот, оно сойдется до круглой сферы, до круглой сферы. То есть и в этом случае, значит, круглой сферы постоянной кривизны. А в трехмерном пространстве, если постоянные кривизны, то это значит, в односвязном случае это только сфера И в этом случае он решил, как бы гипотезу Панкара. Потому что там все, вот первая особенность, одна особенность, когда все слопается с точку, другого нет. И вот это, и вот когда Переман вот там побывал, это, так сказать, как пасдок, да, в Америке, я это послушал, он, ну, наверное, и пообщался, он понял, что они не знают, но с другой стороны, вот, я, я ему тоже это не очень легко давалось, в общем, 6 лет он не публиковал ни одной, так сказать, ни одной буквы, ни одной строчки, вот, вот, вот. И вот он как раз разрешил в чем-то проблема. Вот у нас особенность. Да? Там дело, что, что делается? делается? Мы как Это бы до особенности, до особенности до она в какой-то момент времени T равняется T нулевое большое, да? А что? мы отодвигаемся назад немножко. T нулевое минус epsilon, да? да? Так, там нету особенностей, так сказать. Как Но какой, какой будет поверхность вдоль особенностей? Ну, причем, то, то есть и причем тоже раздувая ее вот так же чтобы оно было, это сказать, ну, подальше от слопывания и И оказалось следующее, и оказалось следующее, что, могут быть, две возможности. Одна возможность — это, собственно, вот, ну, как бы, тут, тут я, я вот так нарисую, вот, вот тут, как бы, кривизна становится. Вот тут одновременно целый кусок слопывается. Там, там просто на целом таком куске речи кривизна становится бесконечности. И, и это, а в пределе она слопывается в точку. Как бы это. Или вот снова же там есть такая длинная полоса, вдоль которой, так сказать, возникают особенности. Да? Вот она полоса. И вот когда я приближаю... Все время делаю э, Т близкое к Т большому, стремиться к Т большое, но при этом все время делаю дилетацию до некоторого стандартного. Тот, то оказалось, что вот та метрика после, после раздувания соответствующего будет вот стандартная не только шаганеморгная, а стандартная метрика. Вот вы берете стандартную метрику на сфере и берете прямое произведение Напрямую, так сказать. Но это все равно, если бы в двумерном случае это было бы С1, вот как на цилиндре, да, так сказать, вот такая метрика. Но только тут у меня С1, а вместо этой С1 и двумерная сфера. Вот если мы возьмем двумерную сферу в трехмерном эктрином пространстве, еще одно направление вдоль него, вот это будет цилиндр с одномерной, образующий в четырехмерном пространстве. Вот с такой метрикой. И, а он вот, вернемся назад немножко, вот, чего? Вот, вот, вот эта проблема там, что вот этого случая быть не может. Ведь это другая совершенно метка, это не метка прямого произведения, что этого случая вот там быть не может. Это называется даже, ну вот, сигар-солитон. Вот, вот это первое существенное, что пробил, так сказать, что? И хорошо, а что из-за этого дальше? Вот, вот нас получилось бесконечно. бесконечно, да? Вот там. Плохо. Но теперь, теперь он применяет речефлоу хирургии Что он дальше делает? Вот если у нас вот такая, да? Он вот это отре... а, вот, отрезает, так? Это Эта Это сфера, двумер... какой двумерной сферы отрезает. Вот так. Тут что? Двумерная сфера. Вот тут бесконечность. Вот тут она сосредоточена. но ну, стремящаяся бесконечность. Он дальше, где кривизна не такая большая, меньше отрезает. Ну, мне может, так сказать, надо бы вот так, да, лучше вот так да, нарисовать. Вот тут где-то отрезает. Граничная. Я привел туда двумерную сферу. Граничная сфера. Здесь к нему пристандируют Трехмерную сферу, полусферу, трехмерную сферу, да, приклеивает, ну трехмерный шар, извините, я не то сказал, тут же двумерная сфера граница, вот, прикле... вот это, вес плохо отрезает, заменяет это, и хорошо приглаживает, тут уже регулярно становится, все в порядке, получили в однообразие, там, тоска хорошие, да? и можно продолжать. То есть не перескакивает через Нет, не перескакивает, а ее отрезает. Отрезает, он ее убирает. Так сказать. А вот там, вот там, перед этим, вот было у нас такое. Дело в том, что геометрия, его геометрия такая как s 2 на R. Поэтому вот вырезает вот этот s 2 на, на отрезок, да? вот он и вырезает, и каждый заклеивает, так сказать, соответственно, тоже шаром, так сказать. И все, и теперь пойдет регулярное уже будет многообразие, можно продолжить наше речифло. Уже на этом многообразии. Вот, собственно, но тем не менее, это уже другое... Это уже будет другое, но мы знаем, ш... вот было многообразие нулевое, а получили М1, но мы, так как мы делали, мы знаем, как получается с М1, так сказать, или наоборот, М1, с М1 М0 получается. То есть мы можем вернуться к предыдущему многообразию. То, что тут все это легко, так сказать, можно показать. Дальше, второе, что он доказал, что вот, вот таких моментов времени Т1, только, ну, как бы оно дискретно. Дискретно. Оно не может там звучаться на, на бесконечность. Но может быть. Нет, или даже конечное их число. Я не то сказал, конечное число вот таких перестроек. А дальше может быть два случая. Либо последнее было такое, когда все схлопнулось в точку. Да? Вот так, как вот у нас сферы слопывались, да? Либо она пошло вот тут. -вот. вот если мы. Допустим, это было, пошло, так сказать, дальше. тесты мячется бесконечности, вот идет изменение метрики, изменение, и вот до чего она идет, так сказать. Это. Так вот, первое, если это односвязно, то обязательно на последнем конечном времени, каком-то тентом, все, оно слопается в точку. И да, то есть, да, слоп, слопается в точку. И тогда, так сказать, восстанавливая вот последним многообразием ОМ первое, так сказать, оказывается, это, это достаточно можно. Вот скажем так, если бы у нас вот, в было многообразие и сразу все слопалось в точку, да, вот первое, и все слопнулось в точку, то тут бы могли быть следующие ситуации так сказать что это было либо с3 либо rp3 либо что еще вот. ну по-моему связные суммы rp3 на rp3 мы говорили о связной сумме ну мы вот так он записываю говорили о связанной сумме это трехмерное проективное пространство связанная сумма это когда Шар там и там, так сказать, вырезается, а потом по ограниченной окружности и склеит. Это связанная сумма. В общем, так, ну, ну и все, что, что, что будет, так сказать. Но один случай только тут, на котором фундаментальная группа тривиальна, все петли С3, все. это если первое. Но тем не менее, если не первое, а даже на N там все слопывается, то возвращаемся назад. Если мы потребовали, чтобы однообразие было, все петли стягиваем, то вот так, посмотря какие компоненты. Вот когда у нас было, когда у нас было, ну скажем, вот этот была, ну, вот трубка, которая, да, вот когда трубку то в этом случае, когда э, как бы э, из предыдущего вот мы так обрезали, а потом возвращаемся назад, пусть это mn, а это mn минус 1, да, mn минус 1, так сказать, это будет mn плюс, свя плюс связанная сумма, какая тут, ох, я не то обозначаю, так она обозначается, либо S2 на S1, либо факторы э, нос. Постоянной положительной кривизной, либо некоторые, как она, band, band, сферическое расслоение над окружностью, различные. И все. Но если там такие, то уже фундаментальная группа нетривиально первоначально будет. И так мы дойдем, и все. Тем самым проблема Панкаре решена. Но идет до бесконечности. Да, и, ну и тут же, вот уже куски, которые появляются, где стандартные метрики, да, вот она так сказать. Идем до бесконечности, допустим, тогда кривизна стремится к постоянной отрицательной кривизне, к гиперболитическому Ну и там гиперболитическому образу, которые разделены нежимающими торами. Там гиперболитическое, там есть в этих гиперболическом образе тонкое, и толстая, как бы, часть. син Так. Ну и в результате там показывается, что действительно оно стандартные, Вот некоторые куски, на которых задается однородные вот эти геометрии. На каждом из кусков своя однородная геометрия. Это доказывается, так сказать. И тем самым, таким образом, решена и проблема Тёрстена. Да. Ну вот, вот так это было. Дело ясно, что это, в общем, здесь, ну, меня тут не видно, вроде бы, уравнений, но тут это нелинейная параболическая система уравнений, так сказать. Тут очень многие... Хочу заметить, что вот в этой системе, я не говорю, что в этом именно результате, но тут же там целая наука, вот для этого. Так там вот у меня есть, используются результаты, вот только вопрос как. Вот есть одна из этих принципов максимума у Хамильтона, по которой, как она была Ляпунова 150 лет, я как раз выступал. Она, в общем-то, я не знаю, знал ли Хамильтон, но это уже его проблема, да, так сказать. Полностью идея Александра Михайловича Ляпунова. Вот, и я, вот у меня даже есть эта статья, я в университете по этому поводу, так сказать, написал. И главное, это, остальное было ерунда, главное это было, что я показывал ее работу. Ляпунова. Ну и между тем, идеи и методы, вот в частности, я не говорю, что в этой, но в этой в Речефлову использовались. Дело в том, что там оценка, а какое? Аналитическое решение, где там регулярные приводные оценки. Работа Сергея Натановича Больштейна, вот цитировалась, я помню, в одной статье «Записки Харковского математического общества 1915 год. Ну дай нам, Бог каждому, чтобы хотя бы через 20 лет после нашей смерти нас процитировали. Вот. Ну хорошо, с математикой я кончила. А теперь я немного о том процессе, как, как был, в чем проблема и которая повлияла, мне кажется, в силу особенностей психики. Тот я, мне, в общем, неважно, взял он премию или не взял. Но вот единственное, что жаль, что он ушел с математикой. По этому поводу, не знаю, есть у нас тут сколько? 40 минут, Даша, фильм. 40 минут, это называется, у нас и находится. Из всех это лучше всего о нем. Но дальше было следующее. С одной стороны, он опубликовал только в архиве. Правила игры в том же Филсовскую премию и в ту миллионную, так сказать, премию, чтобы она была в журнале, цитирована. В журнале, который рецензируемый. Но он на отрезок отказался делать. Тем не менее, Национальный фонд Америке профинансировал две группы математиков, которые разбирали, так сказать, эти доказательства. Вот. Но есть еще такой, как его, СТЯУ, о котором я, кстати, написал перед тем скандалом, который был ну, по, по поводу Погорелова, когда он его обрегу, егорил на многомерные проблеме Минковского. Он написал там, в своей статье с автором, что ну, в работе погорела ГЭП, а погорело, вот его недостаток был, он публиковал в докладах, а потом книжку, а потом ее переводили. А в нормальных тоже. Та статья того, 1976 года, ну, американского, я вот так сказать, Погорелова, результаты где-то 1969-1973 года, и потом в 75-м погрела в книжку, а в 77-м ее перевели на английский язык. И... Николай как его? Нюрнберг, вот так сказать... Предисловие самый специалист в этом деле, так сказать... Но, тем не менее, посмотрите, та статья 76 вот что они написали, Что там есть гэп, а он в докладах. Ну, понимаете, в докладах. Mm -hmm. Что это ж такое дело, пишешь кратко там, и не все. Но, тем не менее, в качестве главное там было, что априорной оценкой, которую получил Погорелов, он пишет просто Лемой, и все, без них он не может, это главное во всем этом сказать. И он потом вроде бы даже извинился, но я об этом деле это как раз написал в своей статье, которая где-то раньше, где-то в 2004-м ее написал, но вышла она в МАГе, в 2006, -м, 2006 -м году. И я про это написал как, до всякой этой возни с перелиманом а именно следующее есть такой журнал Ази Азианский математик. Редактор как раз этот стоял, так сказать. Чем, ну я как раз его это геомет, ну китайцы они где бы они ни были, они остаются китайцами в отличие от славян, так сказать, всех, так сказать. они везде китайцы. Он умер как раз. И он, что он самый теперь первый математик Китая, хотя он в Америке, так сказать, живет, но тем не менее, он там директор института в Китае. Написал некую статью, что так, ну, Хамильтон 25, 50 процентов, 30 процентов его ученика, кстати, тут и 25 процентов тот Ферельман. И, в общем-то, он то претендовали на этот, ну, как бы на филстскую премию, так сказать, вот. Вот, причем он создал, созвал конференцию, ну правда он физиков там созвал, так сказать, не математиков, по-моему, Хокинга так сказать, для этого, -то. вот. Но есть euh, Сильвия Назар, Назары, так сказать, это женщина, которая может, знали по-другому, написала анеша Beautiful Mind. И она с каким-то журналистом, ну вот есть там, там будет ссылка, вот ссылка будет, так сказать, против это. Ну, в общем, международное математическое сообщество тут вот, вот, как-то воспротивилось этому. То, что примерно, они что сделали, ну, ясно, изложили в этом, переизложили, не больше, не меньше, так сказать. Ну, вот этот, как там Морган и тут, вот книжка есть тут, 568 страниц перезложили. Ну, да, у него 70 было в трех припринтах, по-моему, и все ну, ясно, что поработать пришлось, если... Эти, там, ну, вот ну, так что тот, ну... И в конце концов философскую премию тот, но его, понимаете, там очень видно. Я бы сказал, основная Эх. причина, что у него слишком незакаленный жизненными препятствиями, он только... Решал задачи, так сказать. с ним малости А? поработали. Ваши аспиранты малости не Ладно, Но они правда перекинулись потом на другого дисконтабания Ивановича. Ну тот, а тот сразу мне пожаловался. Ну well. вот. Ну это, вы знаете, это он считал, что это такое святое дело. И вообще у него как бы абсолютная честность. И там вот его тренер по олимпиадам, который сейчас что вот он, когда пишут, что воспитал двух философских лауреатов, ну это смешно. Во-первых, он тогда-да, натренировал, ну что, он, проблемы, задачи ставил, так сказать. То уже, ну использует, как может. А? Не, не, не интерес. Он олимпиадник был, так сказать. Он олимпиады тренировал, так что то. Вот. И там вот, допустим, такой штрих, который определяет его, ну, особенности его нервной системы и всего. Вот они там где-то, виноходятся, это есть, если время есть, то можно показать. Оно как раз и всех, кто пишут даже буквально, я вчера посмотрел, снова чуть ли он не гонимый. Ну, то, что он в жизни не закаленный, видите, у кого-то другое мнение. Но мало ли что-то сказать что, там... Он завязал шапочку, да, вот, допустим, тот ему говорит, который тренер назову его тоже. Это, это скорее именно тренер, а не тот, то, что их там насобачивали тот. Другое дело, этот бы тренер бы сказал, а сколько международных олимпиад, которые подготовил, которые не стали никем. Лучше бы эту цифру он тоже сказал. Это такое. Так вот, он ему говорит, ну Гриша, тип ложет. С так сказать, и завязано еще. А я маме сказал, то сказать, все. И это в него как пунктик, понимаете? Жизнь все-таки она не такая прямая. И вот ему не приходилось испытаний мало. И он посчитал, я, наверное, как где-то даже тот, что как бы международное сообщество и не очень резко реагировало на такую, так сказать, как, как посевая, рейдерскую так сказать, атаку. Я вот так скажу, вот, в общем, вот так, и это во много определило, но снова, может быть, разные другие причины, истощился, 6 лет, допустим, это немало, это же тут, тут вот по-разному, -по вот, Михаил Ромов, ну, который тут, он по этому поводу, кстати, там есть, он говорит следующее, ну, вообще-то, на него сколько сил уложено, но он должен быть так, а не так уходить. Но дальше он прокомментировал. Так он был как бы первым математиком в своем, в своем поколении, а бросил Хельбродсель-то стал математиком 20-го столетия. Вот, собственно, то жаль, конечно, но, но то, что мне и коллеги из этого, из Новосибирска говорили, да, он в социальном плане, он, так сказать, тот. И когда не, не было социального преодоления межчеловеческих препятствий, когда он встретился, да за вообще-то его защитили. Ну и кроме того, действительно, у него будет вот, правильная позиция, в общем-то, что это само по себе доставляет удовольствие, так сказать, то, что ты получил, и уже никаких наград не надо. Но премию, дело в том, что тут реакция... Он, когда сделал, он же поехал в Америку. Он там, своему, с которым ну, общался, когда был постдоком, он поехал в Америку, и кучу семинаров, он докладывал, так результаты. этот, как а? Хаминтон был на его докладе. Слушал его, но не подошел, и ни одного слова не преронял, но, с другой стороны, по-человечески это понятно. Вообще-то говоря, а он это не понимает, понимаете? А он это вот тут. И это сказалось во многом, ведь он еще миллион, он еще думал, он собирался, но он действительно считал, что да, надо двоим, давай, одновременно разделить, но то, что вот его 20 лет Хамильтон, так сказать. я понимаю его, так сказать, тут. но с другой стороны, понимаете, в математике каждый стоит на чьих-то плечах. Вот даже идея же этого Ричи Флову, так сказать, это не то, что. Да, а... кстати, там даже чуть другое было, даже идет первая часть, но там еще один член был, там еще была скалярная кривизна, но которая уравнение, так сказать, не тот, Не имело решения. Но при нулевое решения, как бы не тот. Доказательств, что дальше будет, не было, и он вот заменил только вот этой частью. Но это, скорее всего, на Лоэсмин флоу, оно раньше было, так что, поэтому, ну, люди разные. Но, ну, тем не менее, все это сказало. Жаль, конечно, но, но он не первый, не последний, если этот французский математик, а? что что Ротендик, да, так Эндик, да, тот бросил по другой стороне, ушел в секрес. а По какой причине он ушел в секресса? Потому что, видите ли, и кстати, человек из России вообще-то создал это. Что они там брали финансирование военным давали, и он знак протеста. Так вот, хотя, черт, дьявол давал бы, и то согласились бы взять. Хорошо, спасибо за внимание. Спасибо А вопросы. Лекцию, да, вот сейчас вот, мы, да. как раз я встала для того, чтобы начать моделировать, чтобы объявить раунд вопросов. Да. А Что подробнее, вот где сказала, движется перед маном в школе Александрова. А Во-первых, там, там нет, тут, тут в этом месте, когда раз, а второе, там, когда вот дальше сходились, там СИК, э, СИН, там часть. Вот там получалось вот, вот поставить кривизны. А они там многообразия были, которые сходили с ограниченной кривизной, но скажем, оно было трехмерное, оно двумерное. Там оно они специально назывались. И там при деле, там Александровское пространство воздыхали. Вот там тоже. Вот я сегодня смотрел так, что тут. Вот и, вот, и вот так было, конечно, более подробно. Я тебе книжечку могу вот, переписать. Правда. Вот. И еще раз чисто философский вопрос. Вот, э, проблема была решена для n больше равно да. 5. Для n больше 4 была решена. Нет, n бы странно сначала больше на 5, потом для n равным 4. А теперь, вот э, по вашему мнению, вот, специфика случая 3. Ну, специфика, что тут фактически геометрия, ну, нельзя сказать геометрия, это такой микс дифференциальных уравнений, есть, так сказать, топологии. То... Там... Использован геометрический метод, понимаете? Геометрический а -а -а. фактически использовал. То, что вот поток меняет кривизну, вот поток меняет кривизну, но она меняет кривизну, соответственно, топологии образе. И вот через то, что вышло в пределе с кривизной, мы... Э, узнаем, какое было многообразие. В крайнем случае, односвязное не неодносвязное. Вот так, через геометрию. Но ну, нельзя, там уравнения, я не писал же их, кто, кто же понимает. Ну, меня, вот я же говорю по этому поводу, вот тогда, когда я приехал в Валенсию, я 160 страниц написал. Это было ужасно. Это, что... Нет, не я писал, я читал, но я сначала выучить должен был. Плохо владею английским. Ну, рассказывал никуда не глядя. Так, что тоже. Вот. Так. Тогда еще только мысли приприняты и все. Было. Еще вопросы? <свист> <свист> ну, да, лекция была чудесная. Хордова Хордова, да. Это наш, наша фишечка Хардова наука. Ха хар хардова? Хордова. Хардонова. Ну ладно. Хард. Твердая. А, да. да, да. Хартова наука, то так, техни в нашем да, да, а... И На Украине OK, точно больше не дает. Это я вам гарантую. Я вам хочу вам напомнить, что у нас была лекция учня пана Олександра Костя Деркача. Была чудовая лекция как раз про кривину. Такая кривина для чайников. И есть запись этой лекции, и вы можете посмотреть, как я згадувала там некоторые моменты. Кто что-то не зрозумів, поверніться до лекции Костя Деркача, она была на таком очень популярном уровне. Ой, Костя Драч, что я кажу? сори. Костя Драч, да, а, чудовая была просто лекция, и эта лекция просто неимоверна, потому что нарешті я понял, а я ще не. <свист> <свист> <свист> Але дуже а, ну, не, мене був такий момент инсайта, тому то не відбирайте, будь ласка, в мене це. <свист> І, будь ласка, за нами в соцмережах, лайкайте, поширюйте. Наш сайт Орбиталь Хаков UA», А наша группа в Фейсбуке Університет университет Майдан мониторинг". Якщо хотите, тут есть раскладки с нашими, роздатки з нашими адр... з нашою адресою в интернете. Следуйте за нами, залишайтесь с нами. Ні, ні. Ми мы зараз, переходим зараз переходимо да. до неформальной части. Я просто напомню, что следующая лекция у нас будет с культурологией, от гардового науки немного отчиняем и потом с нами будут наши любимые биологи про безсмертие, давно на лекция, про безсмертную медузу, с точки зрения генетики, с точки зрения зору... І И, власне, мы переходимо до неформальної частини. Никто не расходится, если кто-то что-то не понимает, есть возможность задать питання лектору. Деформальны. Так який же вынес, а... А кто, кто водки потребует, кто будет только чай. Ни, в нас завжди, да. Чай-брейк, это чай наша традиция. Воком. Дякую за увагу, дуже дякую пану Александру. Так. Thank <laughs> you.